Пророчество отгара Кейси В 1930-е годы Кейси рассказывал, что он побывал на борту какого-то летательного аппарата Следует отметить, что в те годы даже пассажирской авиации еще не существовало Не говоря уже о космических кораблях, и понятия НЛО тоже еще не было Вполне возможно, что это посещение летательного аппарата было сделано Кейси во время одного из его знаменитых трансов, то есть он побывал на борту корабля не в физическом, а в астральном своем теле. Во время этого необычного визита Кейси показали события будущего как бы из космоса. Он увидел атомные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, а также различные природные катаклизмы. Кейси увидел, как в результате землетрясения невиданной по мощности силы разрушились и исчезли под водой большая часть Японии. Эдгар Кейси, конечно, был потрясен увиденным, он не мог поверить своим глазам. Однако хозяева корабля сказали ему, что все это произойдет в результате подвижки тектонических плит в районе Тихого океана. Кейси предвидел, что большая часть Японии будет затоплена, Северная Европа тоже уйдет под воду, из моря появится затонувший материк Атлантиды. Многие геофизические изменения произойдут в Северной Америке. Особенно преобразится североатлантическое побережье, Лос-Анджелес и Сан-Франциско будут разрушены, затем та же участь постигнет Нью-Йорк. Районы восточного побережья около Нью-Йорка практически исчезнут под водой, не исключено, что то же самое произойдет и с самим Нью-Йорком. Однако на этой территории, возможно, будет жить еще одно поколение. Южные части Каролины и Джорджии исчезнут полностью. По прогнозам Эдгара Кейси, после смещения земной оси на планете изменится климат, области с холодным и субтропическим климатом по своим погодным условиям будут приближаться к тропикам. Пророк предупреждал и о смещении оси вращения нашей планеты относительно плоскости эклиптики. На три дня Солнце исчезнет с небес, и на тридцать дней туман с дымой и боли покроет Землю серой пеленой. И в эти времена даже времена года изменятся, и роза будет свисти в декабре, а в июне будет лежать снег. Особое внимание привлекает пророчество Эдгара Кейси. На второе десятилетие 21 века он предрекал, «Знаете, что нас ждет через несколько лет? Землетрясения, пожары, наводнения, бедствия. Много людей пострадает. Несчастье появится отовсюду. Все народы затронут. Разливайте воду в бутылки. Вода, вода. С каких пор вам говорю, что вода будет дороже золота, и вот это случится. Положение со временем улучшится Воды будет достаточно, только нельзя ее торговать Эдгар Кейси предупреждал на 21 век Земля подвергнется катастрофическим разрушениям Большая часть Европы изменится до неузнаваемости в единое мгновение Англия будет полузатоплена Большая часть Японии должна уйти под воду В западной части Америки земля начнет раскалываться Калифорнии и южная часть Невады совершат роб воды Тихого океана Мексика лежит в руинах Последующие несколько лет в Атлантическом и Тихом океанах появятся новые острова. Земля разломится во многих местах. Сначала преобразуется западное побережье Америки. Южную Америку будет трясти сверху донизу, и в Антарктиде, недалеко от огненной земли, будет земля и пролив с бушующими водами. В результате кошмарного тектонического катаклизма сместится ось вращения Земли, относительно плоскости Эклиптики. Пророк утверждал, что вследствие этого существенно изменится климат на планете. Эдгар Кейси, видел Западную Сибирь, центром возрождающейся цивилизации, которая станет своеобразным ноевым ковчегом. Да, в Западной Сибири уже идет накопление чистой энергии, предрекал Кейси. Она защитит эту землю от разрушающего действия природных энергетических катаклизмов. Западная Сибирь останется почти невредимой. Постарайся просмотреть фильм и затем включить все свои ресурсы рассуждения. Если в ходе рассуждения у тебя волосы, по всему телу, станут дыбом, значит ты годен, даже для естественно текущих метаморфоз сознания. Если осилить эти высказывания не удастся, значит ты леминга-человек. Не пугайся, так получилось, таких большинство среди ныне живущих землян. В этом видео, высказывания Пророка, полученные с помощью, скрижали благополучия. Каждый пример абсолютно нейтрален.